Очень часто людям мешает пьянство. Люди просто не понимают, что каждый раз, когда мы расслабляемся и выпиваем алкоголь, то мы снижаем свои тона. Когда человек выпивает, он должен поставить тире и написать, когда я выпиваю, я становлюсь невезучим. Дело в том, что это основа нашей жизни. Люди которые, достигают, люди, которые достигают богатства или люди, которые управляют другими людьми, они обычно прививают этим людям возможность выпивать алкоголь. Почему? Когда человек выпивает алкоголь, он становится немножечко бессовестным. У этого человека появляется немножечко бесчеловечные идеи и плавно этот человек опускается. Когда человек выпивает долго, он становится не таким быстрым, его сознание не становится, наоборот, становится более медлительным. Я понимаю, что каждому человеку необходимо расслабляться. Я не призываю к тому, чтобы люди бросали алкоголь. Я говорю о том, что алкоголь может присутствовать у человека, если он создает хорошие условия фона для отдыха, то есть это один бокал вина или два бокаловина вечером в кругу семьи. И я совершенно противник того, что люди встречаются там, имея семьи, встречаются с другими людьми для того, чтобы выпивать. Я считаю, что будущего нет у людей, которые, имея жену, ездят там в клубы или на дискотеке, или имея мужа, встречаются с подругами, с которыми они выпивают. Будущего у таких людей обычно не бывает. Это не чтение лекции, просто, ну, я могу сказать вам, что это один из тех путей, которые приводят человека к тому, что он даже сам не будет понимать, как станет бедным и несчастным человеком. Я в своей жизни не видел еще ни одного Наркомана очень богатого Не видел ни одного алкоголика Ежедневно принимающего алкоголь Богатым человеком Не видел ни одного успешного бизнесмена Который, был, который бы состоялся Хотя были такие люди Которые будучи успешными бизнесменами Принимали алкоголь Ходили к проституткам Я этих людей знал Прошло какое-то время Сейчас они находятся на выжженной территории Я могу сказать, что будущего у них не просматривается Во всяком случае тот шанс Который который у них был, когда они могли отложить или когда они могли сберечь, он бесконечно утерян. Таким образом, я могу вам сказать, вообще, Помните, есть такие эзотерические правила. Пить алкоголь необходимо только с теми людьми, которые вы искренне любите. Или пить алкоголь необходимо только в том случае, если рядом с вами находится хоть один член вашей семьи. В случае, если рядом нет ни одного члена вашей семьи, то вас никто не сможет остановить. И в дальнейшем, скорее всего, сможет скомпрометировать. В моей жизни была история, когда человек потерял свою должность, потому что был скомпрометирован только на том формате, что плохо. Плохо себя вел в идеально пьяном состоянии. Как скомпрометировал? Потому что пьяный человек ведет себя, не контролируя свои поступки. Естественно, он ничего плохого сделать не хотел, а вот скомпрометировать себя смог. После этого его на протяжении нескольких лет шантажировали и после этого лишили работы. Потому что тех, кто шантажировал, все равно достиг того, что желали. И это была такая история с очень высокопоставленным чиновником. Дальше... Люди, я вас убеждаю, ни в коем случае не фантазировать.